Короче, сейчас будем играть в контру в тридцать четвертую версию. Будем играть на юроловском сироке. Так, ждем. Можете написать Лин. Давайте продолжаем играть. Поставим голосование на смену карты. Нам, нам, нам. Да был кукушный бегемот. Он. все берем? И ждем. Да с два Лео. Офис был. 5 секунд, лего. Пять сек, подожди. Давай пять. Лего. Не до два. Не лего. Ой. Пять сек. Сам сменю, подождите. Куда лежишь, а ты, а? Пять сек, говорю, блин, сменю сам. Ну так, так же сменю. Такие же карты поставлю. Короче, у нас много чего. Идите, тащите, тащите, сами. Короче, сдохну. Отлично, ребят. А это смена? Меняем карту, ч, на лего поменяем. Вот мили на лего, короче, разминочка. First one. Double kill! Как видите, на конфеты много дворочков. Мне в контакт не нужны. First swap! какой-то лох меня убил, баба. Баба. Сейчас не все пишут и пишут. А я сижу и мая, вам до свидяху. Сейчас всех First one. Просто можно снять, а вдруг Что это хм. бля, шот, блядь, и меня положили? Флэй. Флэй. Фрэй. Фрэй. First blood. Да, они, блядь, а, блядь, Бендоны такие. Снимите карту. Да Нормальная б... мапа. Не ну, поставь голосование, оставите или смените. Нет, не надо ничего не ставить, играем тут. Играем, играем. Еще раундов 10, 20, и потом голосование поставим. А вот, это, вот это правильно, уважаю. Ой, ой, закон. Ой, ой. меня не пьёт, вот. никак не Ч? Чемодан, ну ты джо. На респе свой. Ой, ты жару дает. Стой, стой, стой Нет. Слушай, выдавай Да вообще Да как так, да? Диггл, выдавай Че там? Он по кинтикам чё ты подруб наверх. <свист> <свист> Закон. <свист> Дебои <да? свист> сдали. Да нет. На страже закона <свист> Ну да, ну нафиг мы затащили их, а? <свист> <свист> <связывающие> Блин, вы читвера! Реальные читра! Айбить я по Да раздайте, там, там, где Это можно за заявку в план, в комментариях, Закон! В комментариях! Ой, верну, Закон! Ч? Эч! Кика спектра, там люди не, не могут зайти, они висят. Щя Пожарий ты этот, жоп, жопс, Или пуст заходит, Ирак. Да, стой ты! Ерман. Стой, стой, стой! Жопс. Спектра, заходите, Ирак. Эли... Да зачем? Или кик на? Ну ты диглы, дай! По барабану. Ой. Иди бухай ну, раздай. Эйч. Хочешь иди играй. и вас Выпрыгивай! туда я, блядь? Же... За положили меня! А, ты сдох? Я не могу так играть! Тут также можно. Сколько в чат и у тебя. Ч Подбирай, дура! Вот, обнулился счет. Доминирует! Ч ⁇ ВХ, подруг? Давай. Oh. Или, или нормальный. Первый клон, доминирует! Всем привет. Закон, он, подруг? Горол. Oh. Oh. Толдышка. Oh. А? Лодочка. А, Короче, видео Машу, а обзор сервака подходит к контенту. Дай его. Дай мне попробовать.